В нашем канале мы часто делаем обзоры на различные перспективные и уникальные проекты. Но сегодня мы хотим поговорить о замечательном проекте Crypto.com, который уже долгое время радует своих пользователей предоставлением качественных и безопасных услуг. Давайте рассмотрим последние новости Crypto.com и погрузимся в мир современной криптовалютной жизни. Если вы давно следите за деятельностью Криптоком, для вас не секрет, что они являются глобальным спонсором одежды FightKit, а также криптовалютным партнером UFC на ближайшие 10 лет. На основании этого скоро Криптоком будет проводить кампанию и в европейских странах, включая Россию, и разыгрывать Fight Pass. На своей страничке Telegram размещен пост с этой новостью. У каждого есть возможность поучаствовать в викторине на тему боевых видов спорта, охоть а и выиграть подписку UFC Fight Pass на 90 дней. Советую вам воспользоваться данным предложением. Викторина продлятся вплоть до 25 сентября. Следующая новость не менее интересная. 16 сентября сеть Ву залистила CRO, чтобы более 30 организаций криптоком, включая VUX, имели свободный доступ к самой глубокой ликвидности CRO. К чему это приведет, и если более серьезный драйвер принятия криптовалюты, чем криптоком? Ответ на этот вопрос будет лишь в будущем. Многие геймеры сейчас будут рады, ведь Криптоком подписал многолетнее партнерство с Fnatic. Это их первый глобальный криптовалютный партнер, который позволит производить новые цифровые продукты, включая NFT. Для фанатов это отличная новость, ведь теперь появятся эксклюзивные награды Fnatic, а также футболки с логотипом Криптоком. Здорово, что криптовалюта заходит на арену киберспорта и поддерживает их начинания. Перейдем к следующей новости. Недавно Криптоком пришлось приостановить торговлю UCH после того, как система управления рисками определила низкую ликвидность на чилистской бирже. Генеральный директор Крис Маршалок выразил извинение владельцам Криптоком UCH в виде 50$ долларов CHZ в качестве компенсации за неудобство. Даже такой поступок показывает высокий уровень клиент-ориентированности компании и заслуживает уважения. Если вы только недавно стали следить за развитием Криптоком, то именно для вас команда проекта собрала все значимые новости за последние 9 месяцев в одном посте в Телеграм. Переходите в их социальные сети, подписывайтесь и узнавайте много новых и удивительных событий, которые реализуют в жизнь Криптоком. Заключительной новостью на сегодня станет розыгрыш билетов на просмотр игры Derby Milan и Inter Milan. У вас появится возможность выиграть две пары веб-билетов, а также 10 футболок клуба Лиги Сириэй. Для участия достаточно зарегистрироваться и просто торговать сиеро в приложении Криптоком. Стоит отметить, что если вы пригласите трех друзей, то получите плюс 10 дополнительных входов. Не упускайте столь выгодную возможность от Криптоком. На этом наш обзор подходит к концу. Криптоком не перестает удивлять и с каждым месяцем лишь увеличивает свое преимущество на криптовалютной арене. Что же нас ждет в следующий раз? Остается лишь следить за новостями.